Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир. И сегодня я хочу поговорить еще раз о таксофон «Народное такси». О прилож мобильном приложении, которое позволяет без посредников, без операторов, без всяких фирм, в которых есть бухгалтеры, директора и так далее. То есть без вот этих всех посредников совершать перевозки. Людей и грузоперевозки в будущем. Ну, то есть в будущем грузоперевозки, а перевозки пассажиров уже сегодня, чтобы было ясное понимание. Потому что компания TaxFone это кооператив, потребительский кооператив, в который вот с этим приложением всего лишь стыкуют напрямую водителя и пассажира. И деньги, которые платятся, абонентская плата за пользование приложением, она платится только водителям такси. И они распределяются, эти деньги, 36% от абонентской платы среди этих же участников за рекомендации. И цифры эти достигают сотни тысяч рублей, хотя вроде бы что то 20 рублей в сутки абонентская плата. Ну давайте посмотрим структуру и бонусы. То есть вот мои структуры и бонусы. Вот мой аккаунт, уровень 0 и вот шаговый бонус. Да? Давайте скрыть неактивных, покажем. И вот у меня по структуре люди, которые на 3, на 4, на 5, на второй глубине зарегистрировались. Вот их доходы. Пожалуйста, обратите внимание, у кого-то даже 80 тысяч, у кого-то 33 тысячи, у кого-то 10 тысяч. За построение сети, используя рекомендации. Вот столько людей в моей структуре уже зарабатывают достаточно приличные деньги. Ну, допустим, 76 тысяч рублей, 34 тысячи рублей. Ну, где вам столько платили? Вот такие вот дела. И как сегодня приглашать в таксфон? Как сделать, чтобы у вас было очень много людей в первой линии? Ну, в первую очередь, вы должны создать канал на YouTube. Как создать канал на YouTube? Просто набираете в YouTube фразу "Как создать свой канал на YouTube", и высвечивается куча видеороликов. У меня на канале также есть очень много видеороликов с моими видеоуроками, как создать канал на YouTube. Если вы еще не были на моем канале, тогда я вам показываю, вот все ссылки ведут на мой канал, например, TaxFone, краткая презентация. И в описании под видео есть инструкции по продвижению, плейлист. Переходим в него. Под каждым видео есть это описание, под каждым. И здесь в видеоинструкциях смотрим. Как редактировать видео на ютубе, как загрузить видео на свою страницу, как наполнить свою страницу ВКонтакте, как загрузить видео на свою страницу. И здесь в этих инструкциях есть инструкция по работе с YouTube. Так, сейчас мы все прочитаем, видео просто много. Файл, все файлы со скайп-чата в одном месте. Так. Так, так, так, выпало обращение. Так, как узнать, как сделать скриншот. Видеоинструкция по соци... Видеоуроки по работе с Консультант Плюс. Видеоинструкции по социальным сетям. Инструкция по работе с Ютубом, папками, файлами и архиваторами. Ну, то есть, вот эту видеоинструкцию посмотрите. Как создать плейлист на Ютубе, наполнить его роликами. Эту посмотрите. То есть, везде, где встретите в моих инструкциях слово YouTube Просто посмотрите и я там все это рассказываю, как редактировать видео на ютубе, как скачать и загрузить с канала YouTube. Ну то есть все уже есть вот в этом плейлисте. Инструкции по продвижению правовед Сибири не называются. Дальше что? То есть когда вы создали свой канал на ютубе, вы берете... 2-3, может быть 5 видеороликов, но ну, давайте посмотрим, сколько их у меня. Вот есть все видеоинструкции, таксфон, плейлист. И в нем все видеоролики, 32 видео про таксфон, связанные с таксфон. Которые люди видят в этом плейлисте. И могут все посмотреть, и ответы на вопросы все получить. Вы выбираете какие-то, вам понравишься пару видеороликов. У меня это видеоролик «Таксофон. Народное такси. Краткая презентация». Вот он, краткая презентация, 14 минут. В которой показываются все цифры, сколько можно зарабатывать в «Таксофон». Вот табличка. Какой, э, сколько количество людей у вас на каком уровне приглашенных таксистов, э, приглашенных э, пассажиров и доходы с абонентских плат. Вот ваш доход там тысячи 800 рублей. Ну, то есть, э, посмотрите эту видеоинструкцию. Она называется Таксофон. Народное такси краткая презентация. От 18 августа 2017 года. Вот. Это видеоинструкция есть в моем сообщении, вот она. И э, таксофон водителей народного такси. Видеоролик кратенький, двухминутный, из личного кабинета таксофон. Вот так он выглядит. И, соответственно, мое личное видео. Рекомендую каждому из вас записать свое видео обращение. 2, 3, 5 минут, 10 минут, сколько хотите. Именно свое личное. То есть, вот мое обращение о том, как э, таксофон платит мне 549 667 рублей. Чтобы был отзыв именно ваш. Потому что люди придут именно на вас и на ваш канал. И чем вы публичнее, чем вы открытие, тем люди будут больше вам доверять. И интригующую фразу. да, Не верь, проверь. Как бы, ну... Чтобы человека цепляло. Можете какие-то другие фразы придумывать. И э, отправляем. Да? Сейчас вот я еще тут изменения внесу, чтобы оно вот так вот было. С каждой новой строчки. Так, и здесь вот это. Вот так вот будет правильно. Так, еще вот здесь. Так, название, ссылка, название, ссылка, название, ссылка на видео. И вот такой образец, обязательно здороваясь, здравия, не верь, проверь. Вот такой образец я рассылаю по вайберу WhatsApp. Вы скажете, у меня мало друзей и э, рассылать по вайберу WhatsApp ну, мне уже некому, я там якобы всем рассказал. И мне мало кто зарегистрировался. Объясняю, что люди, которые с вашего горячего списка, то есть люди, которые ваши близкие, родственники, друзья, ну, как правило, вы для них не авторитет, вы для них не представляете успешного человека, вы, ну, для, вы не являетесь образом успешного человека, как правило. И поэтому, для того, чтобы быть успешным, нужно перешагнуть через этих людей, которые вас окружают. Которые сами ничего в жизни не добились, как правило. И вас будут э, тормозить и опускать на каждом шагу, чтобы только вы их не обогнали в э, успехе в этой жизни. Поэтому лучше работать всего э, с холодным списком. Что значит с холодным списком? То есть мы просто берем, заходим на сайт. Где у нас водители? Да на любом сайте, где продаются автомобили. Или какие-то есть услуги, запчасти там и так далее. Ну, возьмем э, Авито Красноярск. Не будем заходить куда-то далеко. Возьмем сайт для начала Авито Красноярск. На сайте регистрируемся. Если вы еще не зарегистрированы. Я не помню уже пароль регистрации, я просто войду через страницу ВКонтакте. Все, я зашел на страницу ВКонтакте. Неизвестный код. Так, никому не сообщайте код из СМС и CVC код на обороте карты. Ну, это можно привязать свою карту. И давайте, что мы будем искать? Авто. Вот оно, авто. И смотрим. Для чего нужно зарегистрироваться на этом сайте? На любом сайте. Для того, чтобы иметь доступ к телефонным номерам людей. И все, и погнали, да? Все объявления в Красноярске. Запчасти и аксессуары. Автомобили. Видим, да, сколько потенциальных клиентов в таксофон. Тысячи, десятки тысяч. Ну, давайте возьмем автомобили. Хотя компания таксофон и это предложение, оно нужно и тем, кто имеет автомобиль, и у кого нет автомобиля. Но э, возьмем просто для примера именно сайта информацию, да. Вот, пожалуйста, человек продает Audi. Правой клавишей нажимаю открыть ссылку в новой вкладке для того, чтобы ну, не, не возвращаться с, на эту страницу, чтобы ее не терять. Потому что он перебрасывает и потом можно потеряться. Вот человек продает Audi Q5. Тем более, еще смотрите обращу ваше внимание. Сайты, где люди что-то продают, это говорит о том, что у этих людей двигаются деньги. И вы со своим предложением как раз можете прям в строчку попасть. То есть, либо человек продал автомобиль и купил у вас франшизу, и купил более дешевый автомобиль. Либо человек продал автомобиль, купил у вас франшизу, заработал 500 тысяч в месяц, я вам вот показывал. То есть цифры, которые можно заработать. И человек за эти деньги добавил, купил себе более новый автомобиль. То есть в любом случае нужны человеку деньги для того, что у него их нет. Либо человек хочет купить более дорогой новый автомобиль. В любом случае предложение с таксофон подходит. И теперь нам нужно что? Увидеть номер номер человека сейчас посмотрим как это сделать вот он показать телефон все мы видим телефон берем свой телефон смартфон вот у меня iphone рекомендую всем мне компания iphone не платит за рекомендации но я рекомендую всем пользоваться айфоном не пожалеть себя Купить в, там, в рассрочку, в кредит, но купить iPhone. Для чего? Для того, что это очень удобная вещь. У меня iPhone Plus на 256 гигабайт памяти. Он синхронизирует, автоматизирует очень много процессов социальных, сетевых, что позволяет вам в одно касание распространять информацию. И что мы делаем? Смотрим. Есть у нас объявление, э, имя продавца. Пишем Роман. Роман. То есть я не ленюсь. Вы можете просто написать Авито 1, Авито 2. Я пишу, как есть. Ауди К5. К5. Роман авито audi q5 можно просто цифры 1 2 3 4 5 писать но так проще распознавать ну то есть просто в поиске вы забьете авито у вас высветит всех людей ну и откуда роман да? красноярский край Можете даже подписать Красноярский, Красноярский край. Готово. И тогда, когда вы внесли человека в список, вы же это, вы поймите, что вы сейчас готовите список из номеров не разово. Вы сегодня распространили информацию про Таксфон. Через месяц, через два вышли нововведения, через неделю вышли нововведение в Таксфон. Вы человеку разослали второй раз, но уже другую информацию. Еще о чем-то, о том, что напомнили ему, что в Таксфон появилась какая-то новая функция, новая фишка, новая приколюшка какая-то. То есть... Вы сейчас вот эту работу, которую делаете, тратя на нее время, вы не должны к ней относиться, что вы ее делаете одноразово. То есть вы связь с человеком наводите навсегда, на постоянку. То есть сейчас вы рассказали, там, допустим, что вот э, видеоролик свой человеку скинули. Я заработал там 100 тысяч за неделю там в, в таксфоне. Прошел, человек не отреагировал, не отписался вам в личку. Либо там негативно среагировал. Ничего, не нужно вступать в дискуссии и доказывать что-то. Вообще никому ничего никогда не доказываете. Дали информацию, посадили зернышко. Все, оно рано или поздно прорастет. Человек рано или поздно эту информацию воспримет. Вопрос времени. Есть благодатная почва, есть неблагодатная почва. Когда вы садите, кидаете семечки, зерна для посадки в землю, они попадают на асфальт, на бетон, на землю, на песок. Но рано или поздно, даже сами посудите, посмотрите, через бетон, через асфальт прорастают деревья. И здесь то же самое. Вы садите зерна с информацией. И нужно просто их садить. Не нужно там работать с возражениями, тратить время, силы, энергии. Ваша задача, чем больше вы оповестите людей, чем большему количеству людей вы дадите информацию, тем вы сами станете успешнее, тем у вас будет больше партнеров в команде. Поэтому стремитесь просто раздавать как можно больше в день информации. Если вы научитесь в день раздавать информацию сотням людей, умножьте на 30, соответственно, 100 умножить на 30, это 3000 человек получат от вас информацию. По статистике 10% из них Заинтересуются 300 человек заинтересуется 10 процентов из этих 300 людей купят франшизу то есть 30 партнеров у вас появится в месяц купивших франшизу при этой статистике вот в день вы засеките сколько можно человек за час за два не нужно заниматься этим постоянно есть время 5-10 минут взяли зашли на сайт авито Троим пятерым сохранили себе ВКонтакте, и отослали предложение. А, теперь я захожу, а, нас а, захожу, а, в скайп на айфоне. Копирую, копирую, сообщение. Вот это вот просто нажимаю на него пальчиком высвечивается э, функция скопировать копирую его вот это предложение э, вот это вернее э, вот эту фразу э, из скайпа э, на айфоне <coughs> показать я вам не могу потому что будет все как бы э, ну, плохо видно я пробовал уже записывать ну то есть сами поймете те кто пользуется смартфонами тот поймет даже со слов так самое, прошу обратить внимание, добавляйте, не пусть, чтобы у вас не был текст каким-то сухим, добавляйте какие-то смайлики, какие-то поздравительные, поднимающие настроение, дающие тепло, значки. А, так, <coughs> вот видим еще у нас в чате TaxFone в Скайпе, рассылка на Viber и Skype. То есть вот еще документ сразу же Виталий скинул, как делать рассылку, вот. Чик-чик-чик. Все, что нужно делать, чтобы получить 1 миллион в месяц. Уже я записывал ролики, как это делать. То есть это заготовочка. Ну и все, давайте ближе к делу. Все, я скопировал вот это э, обращение к человеку. И ввожу Авито. Все, у меня высвечивает, что э, я зашел в WhatsApp. У меня в WhatsApp высвечивает. Роман, авито, ауди, Q5, 2012 года. Что этот человек есть на авито? Ой, есть в WhatsApp. Как правило, у всех людей есть WhatsApp, Вайбер, те, которые пользуются социальными сетями, авитами, занимаются продажами, им пользуются мобильным банком. То есть, сейчас это ну, не дико. Если 3-5 лет назад это было дико, там пользуются вайбером, ватсапом, то сейчас вот, пожалуйста, я говорю, вот, все, я вижу фотографию Романа. Отправляю ему в личку информацию. Не верь, проверь, таксофон платит мне 549 667 рублей. Дальше. Захожу в Вайбере. Причем вы э, видите, когда человек был в сети, в 10.57 сегодня. Захожу соответственно, в вайбере, ввожу также авито, и он у меня усвечивает роман авито, был в сети 27 сентября, и э, получается и в вайбере. То есть и в WhatsApp и в я скидываю это сообщение. Да, могут быть случаи, когда люди будут жаловаться на спам. Но все будет зависеть от того, <coughs> насколько правильно вы э, оформите э, именно вот это сообщение. Если оно будет ненавязчивым, не таким, что как бы что-то вы хотите жестко навязать человеку, а просто как бы просите его мнение, что ну не верь, проверь, как бы ну напиши мне то есть как эксперт можно обратиться к человеку что да там если вы занимаетесь уже реально там на авито на ну на сайтах э, в интернете вы берете контакты людей то вы просто берете формируете предложение там здравствуй или здравия я обращаюсь ко всем людям э, здравия твои контакты взял на авито Предполагаю, что ты эксперт в области автомобильной индустрии. Прошу тебя посмотреть информацию и дать свою оценку. То есть просто обращайтесь к человеку как за помощью, что как к специалисту. То есть тем самым вы подымите ему самооценку. И он уже по-другому будет на вас реагировать. То есть он посмотрит видеоролик один, второй, там, потратит полчаса на это время, там, все ролики занимают, там, в объеме полчаса, это не так много, люди очень много времени проводят в просмотре видеороликов, перекидывания их друг к другу по телефону, это для него обычные, привычные вещи. <coughs> Он посмотрит, перепроверит информацию и даст вам свой ответ, скажет, нет, это лохотрон там. или меня заинтересовало, или еще что-то. Либо он зарегистрируется и подумает, что он может вас в эту тему рефералом затянуть. Под видео зарегистрируется по вашей партнерской ссылке. И потом будет вам же предлагать вступить в таксфон. То есть ситуации разворачиваются по-разному. Не нужно сразу сейчас, как большинство людей делают, оценивать. да. А как он отреагирует? Отматерит меня? Вступит? Не вступит? Я еще раз вам повторяю. Не нужно принимать решения за людей. Никогда не принимайте решения за людей. Просто распространяйте информацию. Распространяйте обучающие видеоролики. Распространяйте свои отзывы о том, как вы становитесь успешным в том или ином направлении вашей деятельности, вашей жизни. И все. Просто дайте человеку информацию. Не надо спамить. Раз в месяц скинули ему информацию, этого достаточно. Но просто скидывайте информацию как можно большему количеству людей. То есть просто количество перерастет в качество. Вы наберете подписчиков на свои каналы, наберете друзей подписчиков на свои социальные сети. То есть вы сейчас вокруг себя создаете свой мир. Поэтому эта работа не бесполезная. Потом, чем бы вы через 5-10 лет не занимались, эти все подписчики, эти люди, они следят за вами, идут за вами, как за лидером. И чем бы вы ни занялись, они везде пойдут с вами. Если вы их научили зарабатывать деньги, научили быть успешным, научили в этой жизни просто быть приспособленным ко всему и плавать, как рыба в воде. То есть, все, взяли, да, вот по роману сделали. Следующее. Берем <как> следующего человека. Ауди 6 2014 года. <как> Также открыть ссылку в новой вкладке. Правой клавишей нажали. Показать телефон. Зовут Юрий. Берем и записываем записную. тринадцать восемь три 838. 0500 <coughs> Создать контакт <coughs> Пишем Юрий Фамилия Так э, Вместо фамилии пишем Вот я пишу Ауди А6 2014 года а, Юрий Авито Авито Юрий, авито, аудио, 6, 2014 года, красноярский край. Готово. Также захожу в WhatsApp, фильтрую, авито, в поиске пишу, авито. Он у меня высвечивает Юрий, аудио. Отправляю сообщение Юрию. Был вчера в 22.41. Захожу в Viber. Также фильтрую Авито. Видим, что, вижу, что Авито Юрий тоже есть на Авито. Отправляю ему сообщение. Все, вот двум людям. Я двух людей я уже сейчас пригласил в Таксфон. Также берем, заходим на другие сайты Дром Дром Красноярск Также на нем регистрируемся И начинаем приглашать людей. Видим опять тысячи, тысячи автомобилей да. Вот пожалуйста там Возьмем из э, вот этого, из проплаченного рекламного ну, фона. <coughs> Смотрим. Посмотреть карточку продавца. Авто, прайс, Красноярск, караульная, 47, телефон. Количество объявлений. Э, на авто, на дроме, да, э, продают... Может будут фирмы, организации, люди представляющие фирмы, организации, продавать э, по сравнению с авито. Да? В авито лично люди продают в большей степени. А здесь мы уже видим э, название. Авто, прайс, красноярск, караульная 47, телефон. То есть это просто какая-то компания. Ну, название. Ну, ничего страшного, я беру. Также ввожу 913. 197 1777 и сохраняю авто прайс и рекомендую через набор номера то есть вы сначала на телефоне набираете номер и он у вас высветит есть он у вас справочники или нет то есть сначала набираете номер через плюс семь полностью и он у вас показывает что телефон не сохранен тогда вы его сохраняете Ну для чего это если вы будете натыкаться на одних и тех же э -э водителей которые продают несколько автомобилей да то он уже будет у вас высвечиваться и тем самым вы уже будете видеть что как бы человек есть в вашем списке контактов так фамилии тут у нас нету город красноярск Этот способ позволит вам завести очень много полезных знакомств. А, так, авто Это у нас дром. Дром подписываю. Готово. Теперь захожу опять в WhatsApp, в поиске вбиваю дром, вижу, что все подсвечено, на дром отправляю сообщение. Захожу в Вайбер. Вбиваю дром. Есть такой человек и в WhatsApp. Есть во всех соцсетях. И в Телеграме, и в других местах. Если у вас на телефоне стоит Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Мессенджеры. Везде все вот эти контакты, они синхронизируются. Во всех. Все объединится в одну записную книжку. И вы будете во всех социальных сетях. В Твиттере, Фейсбуке, контакты, в Одноклассниках, в друзьях. Сделали это с дромом, да, давайте еще какие у нас есть автомобильные сайты. Авто 24. Красноярс. Авто.ру, да, допустим, есть еще. Ну, сайтов на самом деле очень много. Авто.ру. Видим тоже здесь различные. Автомобили, ну давайте вот эти объявления, которые горячие, да, будем разбирать. Чем это хорошо? Вот смотрите, если мы будем работать по горячим объявлениям, то есть люди хотят продать, вкладывают в это деньги, то есть занимаются этим как бизнесом, то есть они очень внимательны к своим сообщениям, кто им пишет, потому что они ждут наживку, то есть, они, вернее, они ждут улов. То есть они ждут покупателя и они будут реагировать на любую информацию. Может, кто-то обмен предложит или еще что-то. Ну, давайте, вот возьмем вот это: Mercedes-Benz L класса. Если вы на сайте зарегистрированы, то вы увидите. Вы увидите контакты. Если не зарегистрировано, то контактов можете не увидеть. Поэтому регистрируйтесь. Вожу 929-339, 25, 69. Создать контакт пишу. Имя мне неизвестно. Вижу, что компания называется Автопрайс 24. Автопрайс 24 город Красноярский край территориальность я тоже подписываю чтобы потом как бы определять откуда человек если начнем контактировать чтобы можно было встретиться поэтому лучше обрабатывать свой город наполнять свой город и после сегодняшнего вот этого видео мы все начнем это делать каждый день у нас уже десятки тысяч людей в таксфоне. Если каждый из вас, вы просто представьте, да, вот берем калькулятор. Вчера регистрировались люди, было порядка 35 тысяч человек зарегистрированных согласно номера да, номера ID. Если каждый из нас будет делать вот то же самое, что я вам сейчас показываю, хотя бы десятерым людям это у вас будет занимать 20 минут по 2 минуты на человека десятерым людям будете отправлять сообщения каждый из вас мы получим 350 тысяч оповещенных людей в день вы можете себе представить 350 тысяч людей в день будут получать сообщения от Аксфон если каждый из вас хотя бы десятерым отправит я делаю я делаю лично от 100 и выше приглашений в день через Viber, WhatsApp и через другие социальные сети. То есть умножаем по моему принципу 100 человек в день, мы получаем 3,5 миллиона оповещений в день. Когда люди делают кучей скопом, это называется правильно, скопом эти действия, это просто невероятные вещи. Сколько мы можем просто охватить рынка, какие структуры построить. Автопрайс 24. Готово. Все, сохранил. Захожу в WhatsApp и пишу Автопрайс. Автопрайс. Все, есть в WhatsApp. Отправляю сообщение. Пишу в Viber. Автопрайс. Автопрайс. Price, все есть тоже отправляю сообщение вот такие простые действия используя сегодняшние современные технологии не надо никогда ходить никого уговаривать там заставлять там работать с возражениями Ну вот вы сами представьте личные встречи да сколько вы личных встреч можете провести в день Ну вот не будем считать семинар просто вы лично проведете в день ну 5 ну, три. Ну, я не знаю, если вы там напрягетесь, но 10. 10 с десятью людьми вы встретитесь и поработаете с информацией. А я за день могу, вот используя вот этот метод и другие еще методы, которые у меня есть на, на моем канале YouTube, просто посмотрите инструкции по продвижению. Под всеми моими роликами в описании есть инструкции по продвижению. И вы поймете, что можно в день... Сотням людей давать информацию. Сотни людей будут видеть ваши видеоролики. Вот в таком вот виде. Вот. Подписываться вас на, на ваш канал. Смотреть другие видеоролики с вашего канала. Смотреть другие плейлисты. То есть человек может... его может не зацепить один видеоролик. Но перейдя на другие... Тем более в интернете высвечиваются подобные ролики в правой стороне, да, там, когда в Ютубе вот, э, смотришь какой-то ролик, э, давайте посмотрим. Вот я, допустим, открываю, да, какой-то ролик. Э, мой канал. Чтобы сейчас посмотрим видео. И вот, допустим, ну, что мы говорим, народный народное, такси, поторгуемся. И вот он, человек, смотрит. И у него здесь появляется информация про таксфон. Вот, пожалуйста, презентация. То есть, какой-то ролик его все равно зацепит. Этого человека. Поэтому вы не зря сделаете сегодняшние действия. И чем раньше вы начнете это делать, тем быстрее и больше у вас будет структура пользующихся людей таксфоном. То есть, только каждый своими усилиями никакая реклама там на баннерах никакая реклама в газетах, никакая реклама на телевидении, никакая реклама визитками, листовками раскидыванием им, никакие пикеты вам не дадут такого результата, который дает результат именно распространение вот так точечно в личку через телефон. Вы поймите, что Через телефон, через вайбер, через ватсап вы входите в личное пространство человека. Вы ему даете информацию лично, как будто вы вот с человеком встретились на улице, поздоровались и э, начали с ним диалог. И он, вероятность того, что он посмотрит информацию стопроцентная. Ему, да, ему в любом случае придется открыть сообщение. И от того, будет ли он смотреть ссылки или читать полностью сообщение, зависит, как вы сформируете это сообщение. Чтобы оно было и неемким, как целая там простыня, которую нужно читать там полчаса, емким, содержательным, цепляющим, красочным, с картинкой, позитивным, поднимающим настроение и так далее и тому подобное. То есть... Работайте над этим, формируйте разные сообщения, пробуйте разные сообщения, работайте с текстами, с опытом, вот с этими, ну если вы будете постоянно над собой работать, у вас сформируется такое сообщение, вот как вот у меня, которое будет работать на всех. Вот я вам его свое показал, вот оно. Я их постоянно меняю как на разные ролики, у меня разные сообщения. Но это как-то у меня уже творческий процесс, у меня как-то оно само приходит и я беру и пишу сообщения. Ну вот допустим, да, вот у Денис раскидывает сообщения по чатам, он тоже каждый раз разные описания делает. Те, кто хочет обучаться, те, кто хочет расти в таксфон, пожалуйста, можете обращаться ко мне в личку в Skype. я добавлю вас в наш чат. У нас э, в структуре нет конкуренции, мы не, не конкурируем с параллельными ветками, мы всех рады, мы всем отвечаем на вопросы, мы никого не перетягиваем. У нас своей работы хватает, у нас бесконечное количество, поток людей. Просто телефоны звонят круглосуточно, Skype э -э, звонит, э, вконтакте, в одноклассниках пишут люди. То есть нам некогда заниматься даже, если бы мы хотели даже кого-то перетягивать с параллельных веток там, или из других проектов, нам некогда этим заниматься. Потому что все люди, большин, большая часть людей в моей команде знают вот эти все фишки, которые я вам сейчас рассказываю. Большая часть из них их применяет. И у них нет проблем с людьми в проект. У них нет проблем с людьми в сеть, чтобы в свою сеть их пригласить. И так далее, и тому подобное. Давайте еще последнее, наверное, мы сделаем. Это список сайтов по продаже автомобилей в России причем можете хоть каких, в России, не в России то есть таксфон уже заходит на Европу и на другие страны Африку Америку и так далее вот видим да, рейтинг лучших сайтов по продаже авто и пожалуйста, у вас тут работы просто не перелопатить я вам говорю, можно Просто месяцами, годами вот эти все. Люди каждый день регистрируются новые на этих сайтах. Каждый день новое объявление. Просто работы не по и край. Никуда не надо ходить. Никому не надо ничего доказывать. Авито у нас видим. Дром видим. Третье место занимает. Второе место Авито. Первое место авто.ру четвертое место am.ru ну то есть вот пожалуйста вам куча сайтов на кото по кото которые cars, cars жу, ж, у, вот пожалуйста куча сайтов cars.ru с которых вы можете брать контакты людей то есть поле деятельности не паханное ну На этом ограничусь, друзья. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам стало полезным. Будьте успешными, здоровыми, сильными, правильными, честными. Всех благ вам!